Об австрийском Гольштаде говорят, что это маленький городок, тиснутый между водой озера Хольштеттер и скалами Дахштайн. Там очень мало места. Сегодня в нем живет всего 780 человек. За год в Гольштаде бывает около 70 тысяч ночевок-путешественников, так что жители городка живут туризмом. Правда, туризм начал развиваться здесь не так давно, всего около ста лет назад. А вот разработкой соляных месторождений и добычей соли в Гольштадте занимались еще три тысячи лет назад. Первый век до нашей эры называют эпохой гольштадтской. В Средней Европе появляются кельты, которые научились обрабатывать железо. Благодаря этому начинают производить кирки и добывать соль. Кстати, слово «хал» в слове обозначает именно соль. Чтобы узнать больше о добыче соли, мы отправились на экскурсию в соляные копии, которые считаются самыми старыми в мире. Соляные копи находятся над Гальштатом. Подняться туда можно пешком по извилистой дорожке, а можно на фуникулере. Сразу после подъема попадаешь к башне Рудольфстурм, построенной еще в 13 веке. Сейчас там находится ресторан и смотровая площадка. И вот, наконец, соляные копии. Нам выдали спецодежду для шахтеров, выглядели мы как заключенные. Хотя Сашка сказал, что как миллионеры, потому что толстенькие. Много интересного. Нам рассказали, что когда-то в этих местах было море. Потом море пересохло, а соль осталась. Из-за вулканов и землетрясений пласты земли начали сдвигаться. Соль оказалась глубоко под землей, в горе. Однажды гора раскололась, и соль показалась людям. Мы ходили по шахтам, смотрели и слушали об истории и разработке соляных месторождений. И даже покатались на горке с измерением скорости. выход мы ехали на поезде потолок в некоторых местах был низким так что я даже боялась за свою голову В 2012 году в Китае появилась копия Гольштадта под названием Эхотаун. Таун. Китайцы скопировали улицы, дома, костел у озера, само озеро. Они завезли европейские деревья, траву и даже птиц. Жители настоящего Гольштадта были возмущены. Может быть поэтому австрийцы из города Гольштадт решили перестроить свой город, чтобы быть оригинальными? Правда, после того, как туристы из Азии стали чаще приезжать в Европу, чтобы посмотреть на настоящий Гольфштадт, австрийцы сменили гнев на милость. Теперь они даже рады, что в Китае есть такая реклама их городу. Но город перестраивают все равно. Никакие китайские подделки не заменят местный альпийский воздух и эти виды. Если вы поедете в Кальштат, обязательно сходите в соляные шахты. Опробовано подорожниками. Первый век до нашей эры называют эпохой Гольштадтской. В Средней Европе появляются кельты и туристы из Японии. Которым абсолютно наплевать на самом деле, что происходит здесь. Снимают, не снимают. Главное здесь сфотографировать надпись, допустим, вот, Бутсвердлейх. И вам добрый день.